Не отпускай меня, пусть бесится стихия, Ведь здесь остались только ты и я. И ни к чему теперь слова пустые, Ты ни на шаг не отпускай меня. Ты удержи меня, когда ветрам подавшись, Я побегу за счастьем в край Пусть голос твой, за мною вслед сорвавшись, Вернет меня, и будешь ты со мной. Не отдавай меня, когда пришли за мною Посланцы смерти у конца пути, когда разверзлась пропасть между землею, и в этот час меня не отпусти, не отпускай меня с тобою, я сильнее, сильнее горя, страха и разлук, с тобою вместе мы сумеем пройти по краю, не разнявши рук.